Так, ну ч, продолжаем. У меня, блядь, паладин сломался что-то вчера. У меня все по посломались да. вчера. И шаман, и рога. Кстати, я на этом э -э, мурлок паладини-то, про который я рассказывал тебе. Э -э, Рогу на. Как у меня вот эту раскатал. На шестом ходу уже, короче, она у меня сдалась. Не он только, короче, даже не, не заснял. Не а, нет, взял, он он не да, я лицо даже сломал ей. Я, я сыграл 4 катки с ним, пробные 4 катки, все 4 катки, короче, выигрышные были. И потом, получается, короче, у меня там делик выполнился, вот, на аренку, чтобы стало хватать. И аренку вот решил покатать. Второй Мирор, кстати, за сегодня. Что за Мирор? Ну, против... Паладин, против Паладина. Так. А -а -а. Ну, вот эту оставлю я, потому что у меня есть стигадон у меня прошлая, кстати, катка вот была, ты не видел ее. Ну вот там посмотришь. Катка была. Вот с паладины под стигадоном вообще вещь. Там... Стигадон заходит, да? Вообще. Ммм, mm -hmm. вот он, Мурладин, пожалуйста. Ну, mm -hmm. no, он все равно на уже же не сможет собрать полностью на на, с... на самом деле я собирал эту колоду. Что-то сначала. Один мурлок попался. Думаю, да, ладно, что-то. Один мурлок, что это? Потом еще один мурлок попался. Ты обилку вставил мурлоков mm -hmm. mm -hmm. Еще раз, такой мурлок. А, да, да, вот такую, вот такую, да, да, да. Вот а, такую, да да. Да, да, да, да, да. ну что да, да, да, да, да. иди. Вот сколько так. потратил так. пыли пыли не получилось я купил вот эту вот вот этого вот чувака который билку делает вот, мурквизии она, она, она это фиолетовая ну какая там на фиолетовая, Бле фиолетовая. Там и что-то там а этого вот длина шеи или как он не длина там по-другому называется не помню я делал тоже пришлось сделать так и чем мы тут делаем М Провокация яд. Провокация яд. Ну давай. Да. И этих разбирать тогда надо. Посмотрим. Четвертый ход, в принципе, есть. У нас и пятый есть. Все пока неплохо. Вот. Вот это очень плохо. Вот это зашло. Угу четвертый ход есть в принципе, а вот с пятым уже будут проблемы. Луна, побёр, просто впустую ставить как бы не хотелось. У рух на сетка. Да, он впустую так то иногда канает. Рух, кстати, да, хорошая карта, блядь. Вот Рух, по-моему, о, блин, прикиньте, у него стигадон есть. Ты прикинь, если у него Он есть Стигадон. А, потом... а Стигадон, который бафает всех паладинов. Uh -huh. а, атопсирует? Uh -huh. да, да, да, да. А есть еще карта за 6. Она дает 2,6 провокацию. И потом предсмертный хрип вызывает еще провокацию 2,6. Прикольная штука. О, это хорошая карта. Угу. Uh -huh. В принципе, следующий ход, если зайдет стигадон сейчас у нас. Так, но у него нету. Блин, ты смотри, что творит, а? Да то они все вышли. Думаешь? Это арена, чувак. Их может и 5, и 6. и десять можно. Десять, конечно, утрирую. что, может больше двух выпасть? Конечно. Блять, не знал. Ну, только так. Вот только так только так больше ну, только так, не больше, не больше никак единственное на следующий ход, конечно вот это поставлю. Вот поставлю это радует ну, она там... неплохой 47 огонь mm -hmm. а я все карту скрафтил знаешь какую короче за три добирает столько с карт сколько короче у не противника. Mm. у меня священная раз, МД разу да. Да-да-да. Ни не... разу, правда, не зашла еще. А -а -а. А -а -а. Ну давай. Три <связывается> три. И року лехотов надо разбирать. Ну не дай бог Стигадон будет. Да не, вряд ли Стигадон и Мурлоки, но странно, как бы комбинация была. Ну, на самом деле ничего, ничего странного. Так, конечно, Угу, конечно. Только сейчас аренку откатаю полностью. Ну или хотя бы там, угу, динозаврение. Динозаврение? я вот эту карту. Вот это да. Вот это да. Ну, мужик, я, конечно, понимаю, что я получаю одну в лицо. Ну. Просто сейчас что-то большое, если выйдет, у меня есть ответ на это. И, соответственно, полодинщиком я доберу. Ну, 10 в лицо по-любому, по по конечно, принимаю я. Сейчас бабах освещение, прикинь. та Три существа, видишь, два спыла каких-то. Да я, я немножко не понимаю, что, и, что он об этом, что он думал. Ну это вот так. Бах. Ну это вот так. Mm, ну давай, наверное, так попробуем еще. Следующим ходом у нас... <звы> Чистить или в лицо? Ну, наверное, в лицо. Что <звы> <звы> <звы> Кстати, по-моему, у меня динозаврение есть. Да, у меня тоже динозаврение есть. Ну, вот он по картам что-то у меня много. Mm -hmm. Сейчас бы, конечно, динозаврение зашло бы мне вообще прям в смирение. О, прекрасно. Смирение. Прекрасно. прекрасно. Так. Огонь, Ну, надо не давать ему. Спамить стол не будем давать ему, конечно. У меня, в принципе, есть пушка за 7 как он лазаруб. И лазаруб. вулканизатор лазаруб. есть. Вулканизатор <смех> тоже, в принципе, два раза адаптируется. такая ух ты. Смотри, какой неистостостоветрова у него. Ну, на бафу Ага, рывок, а -а рывок. Ну, надо забирать. Не хватает. А почему? Хватает. А почему? Хватает. Хватает. Хватает. Пистец. Хватает. Хватает. Хватает. Я видос смотрел, он тоже... У паладин, него еще одна, еще одна карта, же. видишь? Еще одна карта. Да, да, на бафу, короче. На бафу, знаешь, существенно. Бафл один. И так называют. Ну, я, кстати, в Мурлок один, если я тоже положил один незаконный ввоз. Ну, да, ладно. Так То есть да, там пара. через всех эти... так... и этих лидеров Рейда, нахуй. Привязать. Ну, вот Сейчас это, конечно, не незаконно, не блядь, было. Это, конечно, Конечно. А у меня священное видение есть, я их не помню, здесь есть. Ну, что у нас за 10? Ну, что дракон. Да. Ну тут. есть. один дракон есть в руке. Не в руке в колоде. А он из вашей руки всех драконов. Ну, Тоже неплохая карта, да? И сейчас не играть на драконах. Ну вот она и. Ой -ой -ой -ой. Вот она и. <свист> вот оно и первое поражение! <свист> ну что я могу сказать? Спасибо. Неплохо сыграно. Давай выигрывает сильнейший тут. Обидно, потому что 30-0, конечно, обидно. Mm -hmm. Ну, он закирелся, блядь. незаконно Ну, ну. У меня, в принципе, в колонии тоже куча карт осталась хороших. Стигадон не зашел. Вулканизатор не зашел. С такими картами, вот, блядь. Типа удвоение, блядь, не всегда заходит. Ну ладно, первый лыс. Я пробую. Знаешь, тупой паладин через провокации, нахуй, блядь, нормально делал, пока я там не поменял маленько кого-то, все, он вот, сломался, нахуй. Ну, верни. Ну, я думаю, помню, что было. Ну, я добавил, что его поменял, не было вот этого священного огня, два, которые вот всем наносят. Mm -hmm, за пять. Mm -hmm, за пять, да. как бы, блядь. <свист> тяжелая сейчас рука будет, что подобное. Потому против мага у меня прошло. Вот он, видишь, Фазоруб. глазаруб. Фазорук угу. Два ну, положил. Два <свист> положил. <свист> М -м -м -м. Ну ч, блядь, такое нахуй. Болезнь нащитная наставлю. Нет, да. ничего. Надо первый дроп обязательно. Видишь, что? Видишь? О, о, о, все, ладно. О, все, ладно. Да. О, динозаврение зашло. Динозаврение, Ра динозаврение. Рановато, но зашло, ну ладно. Ну, что ж. Вот у меня нет этого динозаврения. Ну да, она не зашла. то есть. Нет, бывает, на баффл раз этого пехотинца вот этого с один один его. 11 17 какие я его набафол. Ну а это считай за 8 дней. Ну у него, понимаешь. Ну у него понимаешь. Это 10-10 за 10 получается. Потому что за 2 все равно. Единственное, что, конечно, если он там как-то призвались полодинчики эти там. То, конечно, это.. Не, просто если замутить под таун, там, ты его сделал 10-10, и на следующий ход еще вот эти две штуки ему, блядь, плюс 4 нахуй, плюс 3 атака еще, блядь, кинул, нахуй, две штуки, прикинь. Ну все, это пизда, наверное сколько получается так 10 18 21 24 а если еще бафнет существом каким -то, то есть с одной тычки можно по сути убить ну ч ⁇ давай полечимся сюда разойдемся поставлю а это провокация нет не буду ставить ее Поставлю вот это. Просто еще у меня есть яд под под этим под маскировкой. Там 2-2, два, тут один. О, там будет даже не знаю, 2 -2. что лучше. То ли под маскировкой, я то ли. Вот это, лучше. Лучше. лучше под маскировкой, а там... конечно. Здорово, здорово. А, да, не здорово. Здорово. Я думаю, может пушку в руки взять может вроде как от таунта избавляемся такой не знаю насколько он конечно проблематичный для нас но он там накопал интересно а -а -а, ну давай ну, пока так пока бьемся мордой <связывая> не знаю насколько это правильно все конечно на следующий ход все хорошо будет то там таунта поставим Видишь ли чё? Видишь ли чё? чё это два Чего? всем надо разбирать свои да истории. да mm -hmm. ну, давай наверно маскировку может и вот так у меня пинги, дать подросли, что-то подтормаживает игра дай мне задание угу так, так, так мы, мы можем... Забрать маскировкой mm -hmm. нечего нечего сока. мы можем забрать а можем в принципе оставить чтобы он жил чтобы он <связано> жил он его просто mm -hmm. не не не не не <связано> мы можем вот так сделать <связано> ох ох ох <связано> зачем мне это сделать что-то я не неправильно... что-то пошло не так <связано> Понял, генерал пришел. Такой типа, где вы там играете? Где Дезмонд? Печально, блин. Какой генерал? Не прочитал. Сейчас, Сейчас я реально. Бав будет какой-то. А что а за блин? Вот я подставил тоже. А зачем он так сделал? Ну вот, два урода элементаля в руку. Он так сделал, чтобы ты его потом этой улиткой не убил? На, на следующий ход. Так можно было пинг элементаля, элементаля пожалела? Наверное. Тут тебе обилку таунт, наверное, доставят. Где же я таунт это возьму? А вот у тебя есть, а обилка... А, а, да? а, в смысле, да А, в смысле, да, да можно в принципе давай ее подставим ну опять же под пинг, видишь, подставляемся, я не знаю, блин что-то у меня вот что-то сломалось, пинг, это... так, тихо, пошли... тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, я, я думаю все, все, все. 4, 5, 5. это первое поражение вот только что было Четыре подряд победы Так это 7 пришел, он тебе тоже засунул. Сейчас мы семьем тебе этот конец. Да, когда один играешь, он лучше думается, на самом деле. Да ней вот мы узнали, но он нормально. Одну катку выкатка. Это короче. Первая катка, когда не зашел в стигадон. Я е слил, короче. А я тогда помните колоду собрал хубу? У меня два поражения было, но вы заходили, тоже луда, вот, там тяжелая вся хуйня. И, короче, в оконцовке 5 побед получилось. Этой колодрый день. Понял? Давай вот, щитов. -то -то щитов, да. Мне можно смотреть. Он можно было кинуть первое. Дин Дин... был бы 10... А, 10, 10 таун, таун, таун, да. Ну. 10-10 таун был бы, и ты бы еще под не поставился. Ну Можно ладно, ну все, ладно, ладно, ладно. Уже, да. Просто уже говорю, у меня сосредоточения нету никакого. Тогда пошите генералов, если не просто сосредоточения, а потом уже доиграешь а рам... Ну да, я бы генералов поборо ну, если, потом... если, если будете да. генералов играть в другую комнату, уйдите, пожалуйста. Да. Не, ну сейчас те посмотрим аренды. Тебя подождем Я и пойдем прямо да. Хорошо. Нет, мне еще надо колоду ладину посмотреть на морлопах. Ну пока посмотри, пока вот, вот а... Можно вот, короче, удариться, и у тебя будет десять-десять бабы. Сейчас, понял? Вот 3 один удариться разбить паладином этого короче аукциониста и кинуть ее на забрение у тебя будет 10-10 таунт где какой сделать. где таунт откуда таунт то возьмется? ой из а ну просто 10-10 постановку сделать удариться короче баблом разбить паладином и и будет 10-10 вот -10 перестановка это mm -hmm. или и можно или по-другому какая-нибудь или по по по а, а какая как чуть есть есть. Или антимагия, сейчас такая нибудь есть, блядь. А, ч тебе крест? Так что нет, надо подождать. Этого по-любому забирать надо. Ну, а, ставить жирно. Да ладно, что это? А -а -а -а. Посмотрим. Ну, антимагия, блядь. А ну -а не -а -а. Антимагия. Антимагия. Не, ну а что, ходка пускать из-за этого? Нет, Скажи почему? Это... Вы существовал, он как раз здесь по, по темпу, блядь. Пока существовал, да, у тебя свет, хорошо Да, да, счет, ты, ты, блядь. Пока что он... А, он это вообще А, сложно. Подожди, ну, не ставь, не ставь, существ. Заряд, занят, не да, делал. Ну, oh. А зачем ты это сделал? Чтобы он тебе 8 урона потом в лицо дал. Заря ты вообще. Подожди, подожди, подожди, подожди, пожалуйста, Leonardo, подожди. 8 в лицо. Если я сейчас поменяю ему, он 8 лицом мне даст. Я его потом. Так лучше ладно. тогда не менять ладно. Посмотрим. Да. Он так и так сейчас 8 в лицо, наверное, даст. 4 валюционно. Ну 4. Он сейчас набахает его, нет. Да ладно. Угу... стрел. Когда ваш герой атакует, призывает пирамид 1, 1 Спасай короля. За каждое существо противника призывает пешку. Самопожертвование... Так... По-моему спасай короля. Не, спасай короля, да. Угу. Uh -huh. И стать. Ага. Ну, О, молодо. Молод. Ну ч за. Надо было блядь, брат, джет, да. взял. Можно было бы на следующий ход поставить алхимика и разменяться. Молод гнева три наносит. А, блин, он ты да. да. Хотя да, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой. Вулканизатор, блин. Ой-ой-ой. Спасай, когда раская. Что ты делаешь? А у вот тебя есть карту под Адлайтом? У тебя этот есть карту с Лужищем? Ну то что мы под Вол волну огня сейчас просто подставили где Ну сейчас одной волной огня что-то... Да у него нет ее. Чего ты делал то нету? Может кто-то не заходит? Нету ее. А что ты ждал ну а хуй тут делать. У тебя Блять, насасывать на по одной ты карте ты из руки против карты? мага, ну смысл. но Ну и так себе говорят, тут ну, бы тебе пришло, нахуй, пиздец герою на следующий ход, вы Есть такая карта? Нет, нет смысл? такой карты, где там... Он... Блять. Слишком да. много шума, ребят. Протанчик да. да. танчик из такой, знаешь? Братан! Из трущоб Вот он! Вот он! Вот он, да! Ну блять, тоже, знаешь, сложно сделать, чтобы карта обошла. А было. ну она одна в колоде. С Новым годом, с Новым годом. Она заходит, знаешь с чем? Вот с этой две, когда призываешь, пишешь. Ну, вот таких холодильник. Опа. Во вообще, вообще ничего, ничего. Давай, Коба Дрэк. Э, будет кого и чё? Да нет. будет ли это оружие mm -hmm. в руке по ну, принципе два 2 за два. тихо тихо Он он тобой показывает. У меня тоже такая есть. О, oh, oh, сейчас может зайти эта карта неплохо. Еще не наколдует-то? Вай, мать! Вай! Твою... Ну, смотри, он монетку, да. На... Да, хули это монетка. Ставим до боя. Ч ⁇ Монетка это хуйня, а я так, такая колода, я думал, хотя бы штук 6 думал, сделаю хрен там, блин. А так, за шесть дают? Четыре ящика, да? Я не за знаю, 6 побед? да я всего знаю. один раз сделал там 7 побед, и хрен его узнать. Просто мне за 5 все равно три давали. Так, ну сейчас выйдут у него, нахуй. Так, у него может быть этот лук, лук может быть, да? у ну, него может быть лук Слизняка придержим может быть лук может быть лук да не стоит на рассчитывать ну пока просто по темпу еще поставить ставлю по темпу в ну, принципе да, ничего не да, теряю да. если надо будет, лучше отдавать его ну, конечно держать ради пушки не буду я вот этих вот Черепаху брала с колоды, может из-за них колода ломалась? Они что же как-никак жир дают. надо лицо топить, нахуй. Надо было в лицо топить, да. Надо было топить в лицо. Ну Давай топ топим в лицо, надо было сразу топить. бы он сам да. разбирался. Хайба, он сам разбирался. Конечно. Сейчас Бабл собьет, сука. Да хай. И убьет. Да, да Ну Я ладно. Я говорю, у меня вот с этим Здесь проблема, будет, говоря, когда размены или утопить в лицо. 4-3. Смирение. Смирение отдавать, что то мне жалко Бериня... Маленькая Маленькая она Можно было этого, химиком Сызнюка поменять и убить его Да, нормально, не ставит ничего 5, да? Сука. Так, ну О, делаем? погоди, погоди. Наносит два существа. то 3 останется, да? Так. Ну все, надо 8 ставить, нахуй. Эту хуйню забирай. Mm -mm, mm -mm, подожди, подожди, подожди, подожди. Так, наносит 2, 2, 1, 7. Вот так. Мм, <т börjar> зря. Слизняком надо было потом добирать. И да эскarre, после, после, вот... в... после, в... В... после. после дракона времени? все умрет. Весь стол умрет после дракона, понимаешь? А, твои... Весь, что, стол что, Весь стол умрет. Ну тогда ладно. Не до дракона сейчас. ты ч я сделал? Неправильно я что где-то сделал? Не пойму только где. Все нормально, забирай щит, нахуй. Ставь пешку, блядь, этого, шестигадоны, все в лицо. Ну в лице, блядь, 16 осталось, Забирай забирать аренду. Тут смирение, можно. Куда у него такая карта, блядь? менять ему 7-4 сделать не не не не, не. я потом потом потом потом потом потом все будет потом ладно я скоро прыгаю угу, давай подожди так а что потом 119-й на следующий ход подожди. 4 урона подожди. есть подожди Сережа подожди у меня 4 урона и так на следующий ход есть Так, а ч она ему дает? 5-3, блин, 5-3. Тепи в лицо, мужик. Видите ли мы, да, короче, опять. Тут. Надо, не, не знаю, что, как это играть. Вот видишь, что творится у меня. Да, три подряд слива, это конечно эпическая катка. Арена, конечно, за закончится красиво. Такой дикий гон. Кто где бежит, такой звук. Кто бежит где? Есть Кто прикольная бежит? карта, не какой-то, ну, Такой, знаешь, топот, такой бум-бум приходит, бопляй. -о, О, за нас королева. Что он, дигигон? Что он значит? Что он делает, этот дигигон? Эээ. <связываем> <связываем> когда вы разыкрыете зверь, возвращается в группу там копию или че? Ч такое? Это какой-то вообще пиздец. Это какой-то дикий гон, блядь. Нихуя пушка, блядь, него А сейчас устает. Ч ⁇ еще делать? Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Да. А он сейчас все будет в лицо топить. У него 6, 12. А, все летал? Али он его не видит. Ну все возможно. Да как опять в руке на столе летал и, и, стрела? Все неужели будет размениваться? Не, размени не Бэймит. Да. Ну ладно, смотрим, что у нас там. У меня 140 голды, сегодня тоже арена будет. Ах, как хочется ворваться. Бустер. Ах, как хочется Бустер. вернуться. 60 голды. Ну, в принципе, я купился. Давай сразу откроем, посмотрим, что там. Угу. Так, что будешь показывать кого? Труд, конечно, сейчас. А, и пак зажали гады. О, перевертыш друид, у мне как раз, по-моему, одна. Ну ладно, спасибо и за это. Очень рад очень рад до свидания